Мы как раз выходим на другие роли, роли, которые являются психологическими, а не просто статусными. Ходили с вопросом. Если ребенок писается, ну пока проблема бывает. Но пока у вас есть роль, не просто я мама, а я мама писающегося ребенка. Понятно? Я мама ребенка, который писается, да? если там еще, например, писается в публичных местах, к примеру, или писается по ночам. Это важно. Да? Вот, там дальше есть продолжение, и все, это роль. Если это просто навязанная роль, да, то у вас есть куча обязанностей, Ну надо что-то с этим делать. И понятно, у вас нет ресурса что-то с этим сделать. Вы просто разводите руками. А угу. опять написал. Ну опять написал и все. А с чем это связано? В смысле? С чем да, связано, да. что он пишет? Да. да с разным связано. Связано, во-первых, с выгодами мамы, потому что дальше вы просто спрашиваете себя, а что я получаю? Хорошо, если я не получаю ресурс. Ресурса нет. Вам не нравится эта роль. Вы ее не выбирали. Вы не хотите. Просто ребенок начал писаться. Что такое? Но что бы вы ни делали, он продолжает и продолжает писаться. Тогда вы спрашиваете себя, а что дает мне эта роль? Если я не получаю внутреннего ресурса, то какие внешние выгоды у меня от этого есть? И, например, вы такой вежливый, интеллигентный человек, что, в принципе, не можете никому отказать в разговоре, во встрече. У вас так много разных подружек, каких-то знакомых, которые вас очень-очень сильно хотят, именно потому что вы очень вежливый, интеллигентный человек. И ваши ушки, блин, всегда открыты. И вы, в принципе, такая помоечка ходящая, которая просто не может никому отказать. И говорит, ну давайте, давайте, это я, фабрика по переработке вашего дерьма жизненного. И в какой-то момент, ну вы приходите туда, она опять начинает, а у тебя, знаете, вот нужно иногда фабрики закрыть и там как-то это все переварить, все, у вас уже склад полный. И тут ваш милый ребенок, пис, ты пишешь, ой, извини, он в публичных местах всегда писается. Мы поедем, ну ты держись. Что у вас появляется у вас появляется замечательная возможность выгода бонус социально адаптивный способ так сказать временно не принимать чужие отходы слинять да если он писается по ночам ну вообще сказка женщины меня поймут во первых тогда нужно спать с ребенком ну чтобы вы на него Сказать, сажать там на туалет, чтобы не описывался. А если ты спишь с ребенком, с кем ты не спишь? Ну, Замечательно. Не спишь. Замечательно. ну, в конце концов, простите, мужчины, не всегда жены хотят с вами спать. Но не всегда. Давай. Но не всегда. У них хватает смелости, навыка, для того, чтобы сказать вам душевное «нет». И тут же милый ребенок подгребает, потому что он заложник системы, всегда рад помочь. И вот вы уже мама писающегося ребенка поначалу. Если вы не выбрали, у вас нет ресурса, но она никуда не исчезает, даже если вы сбрасывается. сбрасываете, у вас есть дополнительная выгода. Именно поэтому вы допускаете, чтобы кто-то другой навязывал ворот, потому что кроме обязательства вы получаете выгоды психологические, физические, материальные и другие разные, социальные и так далее. Именно поэтому вы не торопитесь сбросить ролевое ермо. Но, допустим, вы определили себя даже через это. Начало всегда в том, что вы говорите себе «да, это так». Я мама, присущаяся ребенка. Я э, та, у которой э, периодически бывают приступы панкреативные. Я там, давайте вот я сейчас не буду вас всех перечислять, но имеется в виду, что вы в любом случае, если что, во что-то играете, то вы этим являетесь. Прежде чем получить обязательства, выгоды или ресурсы, сначала вы этим называетесь, или вас кто-то определяет этим. Но есть и ситуативные Моментное определение. Я так, кто сейчас читает лекцию. Это происходит прямо сейчас. Если это так, если это мой выбор, опять же, у меня есть обязательства юды читать. Я взяла их сама. Я сама решила, что сейчас будет лекция. Заметьте, да? Я, я даже это озвучила. Вы несколько дней назад просили у меня лекцию. Сейчас она адекватная. Сейчас я решила, что я ее почитаю. Я взяла на себя обязательство, но благодаря этому сознательному выбору я обрела ресурс для чтения этой лекции. И понятно, что я ее дочитаю. Это ситуативная, моментная роль. Потому что я не всегда читаю лекции. В отличие от статуса дочери, понятно, да? Статус дочери по причине того, что у меня есть мама, он в принципе, не ситуативная. Она может требовать от меня ситуативной реакции, когда мама рядом или когда я решу выйти на контакт с мамой. Но в принципе так она меня не волнует, но она есть все время. А чтение лекции – это выбор ситуации, которая будет разворачиваться прямо сейчас. Да. Можно вопрос? Для, если мы, например, человек, о чем-то просим, помоги, пожалуйста, с этим. Соглашается. И, и вот это, он да? говорит сам себе, я человек, по сути, соглашаясь, он принимает на себя обязательно. я человек, помогающий сейчас. Там, я Сергея попросила, Сергей, помоги мне, пожалуйста, повесить плакат. Он кивает, и в этот момент, реально, когда он кивает, он либо соглашается ну, как бы насильно, и тогда он будет долго-долго идти, отвлекаться по пути. А, может быть, даже кем-то заговорит, потому что, блин, забыл. Знаете, вот это вот пам! Ну просто забыл, ну честно забыл, вообще вылетело из головы это называть. Но даже дойдя сюда, его будет выпадать по каким-то причинам плакат. Что-то не клеится. Там еще возьмется не так, порежется, блин. И вместо плаката я теперь буду, который мне нужен для лекции, я теперь должна думать о пластыре для Сергея, потому что он не хотел вешать плакат. Вы узнали разные ситуации, да? Извини, Сергей, просто это, это хотел, все в порядке. Но у них просто много других Сергеев, которые не выбирают, кивая, что да, я сейчас человек, помогающий Наталье. Это не надо проговаривать. Но вообще-то для осознания это так и есть. Помогающий Наталье повесить плакат. И... Я человек помогающий. Особенно, если это будет звучать так. Наталья повесит плакат. Да, конечно. Вау. Понятно, да? Он выбрал, особенно, если это что-то значимое. Вы не забудете это никогда. Вы побежите к этому быстро. И поэтому для женщин, ну и для мужчин, естественный ответ. Если кто-то, кого вы попросили, Слегка медлит, заворачивает туда, да? потом вообще забывается, ну, а кто ты вообще такая? да? То поня... И помогая вам, делает вам дополнительные проблемы, значит, медвежья он не самоопределялся по отношению к вам как помощник сделать так, чтобы тогда он сразу отказал. То есть так сформулировать вопрос, что если ты точно тебе удобно, ты хочешь.